Добрый день. Сегодня от одного читателя сайта получил вопрос. Здравствуйте. Уведомление о начале строительства. Есть пункт высота. Так вот, хотелось бы узнать, какая высота имеется в виду. Более или менее точно я могу узнать высоту от фундамента до конька. А если нужна высота от земли, то она мало того, что непонятно, какая будет точно, свайно-винтовой фундамент, но и будет еще и разная в разных местах, так как участок имеет естественный наклон. И какая все-таки нужна высота, насколько точно она должна быть указана. В самом деле многие, кто самостоятельно готовит уведомления о планируемом строительстве, сталкиваются с подобным вопросом. С вопросом определения высоты дома, которое нужно указать в уведомлении Нужно ли в общую высоту дома, которую указывает уведомление, указывать фундамент, то есть нужно ли в общую высоту дома включать фундамент и ввести измерение высоты от определения высоты от земли до верхней точки. Либо нужно определение высоты начинать от фундамента до верхней точки дома. Также непонятно, как определять высоту дома, если дом стоит на уклоне и в разных его частях высота от поверхности земли даже с учетом фундамента до его верхней точки будет в разных с разных сторон дома будет разная я сталкивался с подобным вопросом, когда готовил онлайн-сервисы по строительству, в том числе уведомления о начале строительства. И на тот момент никаких разъяснений действующего законодательства, в том числе в части определения высоты объекта индивидуального жилищного строительства или, либо садового дома в законодательстве не было. Получив данный вопрос, я решил еще раз проверить, не были ли внесены какие-либо изменения, возможно, какие-то либо разъяснения, касающиеся данного вопроса. Поиски начал я, со, соответственно, со статьи 51.1, для строительного кодекса, который содержит перечень сведений, которые должны быть включены в уведомление о планируемом строительстве. В частности, в пункте шестом данной статьи указано, что необходимо указать сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства. К планируемым параметром как раз относится высота объекта, который будет строиться, то есть жилой дом либо садовый дом. Если обратите внимание, то слева напротив почти каждого пункта есть определенный значок синего цвета и, который содержит дополнительную информацию к пункту. Вот дополнительная информация к пункту 7 к пункту 8 и так далее. Если на него кликнуть, то откроется дополнительные сведения, которые могут в том числе содержать разъяснение действия данного пункта органами исполнительной власти. Возможно, будут какие-то судебные решения, которые толковали применение действия соответствующего пункта. И, как видите, пункт 6 о планируемых параметрах объекта строительства не имеет никакой дополнительной информации. То есть, система Консультант Плюс говорит о том, что никаких разъяснений по данному пункту 6 по его применению на текущий момент в законодательстве нет. Для дополнительной проведения проверки, мы еще обратимся к форме непосредственно утвержденной, посмотрим нет ли там каких-либо дополнительных сведений по данному вопросу. Находим наш параметр высота, это пункт 3.3.2 и тоже видим, что напротив него нет никакого дополнительного значка с информацией, которая могла бы содержать разъяснение по данному вопросу. Тем не менее, даже при отсутствии официальных разъяснений, можно сделать определенные выводы на основе имеющейся информации. Во-первых, что необходимо понимать при определении высоты? Нужно понимать, что критически важно значением является предельный размер высоты дома который составляет 20 метров то есть не столь важно какую высоту вы указали в уведомлении о начале строительства и какая у вас реально потом получилось критическое значение имеет чтобы не при подаче уведомления о начале строительства ни после завершения самого непосредственного строительства высота дома не превышала данную предельную высоту то есть 20 метровую отметку это первый момент исходим из этого второй момент исходим из того что чиновники у нас будут цепляться к каждому непонятному обстоятельству и будут толкать его в свою пользу, а не в пользу того лица, который подает уведомление о начале строительства. Поэтому исходим из того, что в высоту здания нужно включать всю высоту от поверхности земли до самой верхней точки, то есть включая в том числе и фундамент. При наклонном ландшафте, когда высота дома в раз с разных его сторон имеет разную высоту, целесообразно брать самую большую высоту, то есть в самой нижней точке фундамента от поверхности земли до самой верхней точки самого дома. То есть берем самую максимальную высоту дома которая может быть при планировании строительства и, соответственно, по ее результатам. Кроме этого, я думаю, что целесообразно всегда при планировании строительства оставлять небольшой запас, то есть не делать дом, условно говоря, там до 9,9 метра, а оставлять определенный запас для того, чтобы в случае расхождения между планируемым строительством и фактически построенным домом, чтобы не перешагнуть вот эту критически важную 20-метровую отметку по высоте здания. Потому что в противном случае, если данная отметка критическая будет нарушена, то зарегистрировать правосудия на объекте недвижимости будет весьма проблематично. Таким образом, при таком подходе, когда вы определяете высоту здания вместе с фундаментом, от поверхности земли до самой верхней точки, используете при наклонном ландшафте самую низкую точку от фундамента до также верхней точки дома и не стремитесь спланировать дом под самую высоту 20-метровой отметки, то в этом случае вы в принципе застрахованы от того, чтобы иметь неприятности при подаче уведомления об окончании строительства и регистрации прав на дом. И в завершении к вопросу о точности, с которой нужно указывать высоту дома в уведомлении о начале строительства. Я и скажу из того, что достаточно указывать высоту дома до сотых метра. То есть, например, вот таким вот образом. Я полагаю, этого вполне достаточно для того, чтобы получить добро на строительство дома по поданному вами уведомлению о начале строительства. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.